Добрый день, друзья. С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Часто задают вопрос о том, что нужно, если пересекаешь границу на автомобиле, как на своем, так и на чужом. Вот какие документы, чем это все регламентируется и так далее. Сегодня поговорим об этом. Видео, наверное, получится не, не короткое, большое, но освет... расскажу обо всем. Вот. Поэтому давайте по порядку, не будем отнимать друг у друга время. На что следует обратить внимание? Безвизовый, безвизовое пересечение границы транспортными средствами предусматривает наличие соответствующей процедуры пересечения границы и наличие всех соответствующих документов, которые предусмотрены международным и национальным законодательством. Итак, для пересечения границы собственным, Транспортным средством необходимы следующие документы: национальное удостоверение водителя, которое соответствует международным требованиям, договор международного обязательного страхования гражданской правовой ответственности как требование безвизового пересечения границы. Сейчас некоторые страны, в которые выезжаешь, внесли свои изменения по поводу, ну это зеленая карта. Вот. То есть кто-то требует, кто-то не требует. Но вы или узнаваете перед тем, как собираетесь выехать, нужно, она, нужно это или нет. Или делайте, чтобы она у вас по умолчанию была, и вы были свободны в плане пересечения. Сейчас эту зеленую карту и онлайн делают. То есть в какой-то момент знаете как? Говорят не надо, а потом скажут надо. И вы этот момент можете пропустить. Вот. Почему? Потому что Ну и в принципе она там каких-то денег стоит Была на нее скидка 50% До 10 мая Сейчас уже это скидки, насколько мне известно Не предоставляют Поэтому Согласно законодательству Она должна быть вот. и Какие исключения там опять же Будут Это все уточняйте Я не готов брать на себя ответственность Сказать, что не нужна, а вы будете потом говорить Вот действительно надо То есть я говорю как Написано согласно действующего законодательства и чем это предусмотрено. Вот. В своих видео стараюсь ссылаться на то, что предусмотрено э, законами. Вот. Следующее. Распознавательный знак Украины как международное требование э, безвизового пересечения границы Украины. Это такая вот эллипс, и там желтая с черным, и написано ЮА. Все его видели на машинах. И думаю, зачем им ставят вот эти значки? Если на машине стоит этот значок, значит человек часто ездит за границу и он знает, о чем речь. То есть такой значок нужно покупать. Он не зря продается. Это требование, которое предъявляется к автомобилю. Вот. И <как> международные требования к государственным номерным знакам. То есть не нужно выехать, если у вас там есть такие именные номерные знаки, то нужно его ставить. Именно цифровой Не тот, который там Индивидуальный вот. Что касается Национального удостоверения Водителя, которое Отвечает международным требованиям Большинство стран Мира признают Национальное удостоверение водителей Других стран, если они соответствуют Требованиям конвенции О дорожном движении И соответственно Соответствуют директиве 2006-126-ЕС, Европейского парламента и э, Рады, э, ну, естественно, Евросоюза. От 20 декабря 2006 года э, о удостоверении водителя. Я ссылку предоставлю на, к видео на эти нормативно правовые акты, на которые будут ссылаться. Национальное удостоверение водителя должно соответствовать международным требованиям, а именно... Образцу удостоверения водителя, установленного в директиве 91-439-ES, должен быть заменен на единый образец в виде пластиковой карточки в соответствии с пунктом 1 и пунктом 4 приложения 6 Конвенции о дорожном движении. Национальное удостоверение водителя должно предъявлять с собой документ, в котором в обязательном порядке должно указано кроме реквизитов предусмотренного пункта 4 данной конвенции дата окончания срока действия удостоверения. То есть, если вот, к примеру, такие были раньше ламинированные да, удостоверения, то там срок действия не указан. Вот. Поэтому с таким удостоверением Могут быть проблемы. Вот имейте в виду, потому что оно не, не отвечает требованиям этим. И пластиковая нового образца, там срок действия указан. Но ну, видите, тут в, по Украине, если ездишь, это удостоверение у тебя, если пламинировано, без вопросов к нему отношение нормально он действует. А вот с, к, за границей в других странах могут возникнуть вопросы. Вот. Но в связи с тем, что если вы поменяете э, на пластик, я не призываю сейчас бежать и ламинированное менять на пластик. Если вы поменяете, то у вас естественно появится потом необходимость в течение срока, когда он закончится, срок действия, ходить каждый раз менять. Как бы свои неудобства появляются. Ну, тем не менее. Что касается договора, обязательного международного обязательного страхования гражданской-правовой ответственности как требование безвизового пересечения границы вот, это зеленая карта да вот это одно из условий безвизового пересечения границы с евросоюзом украинцев на собственном автомобиле является наличие договора международного обязательного страхования гражданской-правовой ответственности вот, ну, международного договор международного страхования можно так сказать поскольку Украина с 1 -го января года приобрела статус полного члена в международной системе автомобильного страхования зеленая карта при условии исполнения моторным транспортным страховым бюро Украины требований представленных советом бюро международной системы которые были сняты с моторно-транспортного бюро с 1 января 2009 года, то в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской правовой ответственности собственников наземных транспортных средств, вот, страховой сертификат «зеленая карта» – это страховой сертификат единой формы, который применяется в странах-членах международной системы автомобильного страхования «зеленая карта», которые определены и не исключены в этом сертификате. Такие договора международного страхования действуют на территории стран, указанных в таких договорах. Договоры международного страхования, которые действуют на территории стран, членов международной системы автомобильного страхования Зеленая карта, удостоверяются соответствующим унификованным сертификатом зеленая карта и определяются действия в этих странах. Поэтому вот, зеленая карта вам точно понадобится. Таким образом, согласно, кстати, согласно статье 16 данного закона, в случае выезда транспортного средства, зарегистрированного в Украине, страны, членов Международной системы автомобильного страхования зеленая карта, собственник такого транспортного средства обязан иметь действующий договор международного страхования, удостоверенный соответствующим унификованным страховым сертификатом зеленая карта. Выезд из Украины страны членов международной системы автострахования зеленая карта транспортного средства зарегистрировано в Украине в, э, в случае отсутствия договора э, международного страхования с, у, заключенного со страховщиком пол, полным членом э, моторно-транспортного страхового бюро Украины и удостоверенного, удостоверенного соответствующим унификованным страховым сертификатом зеленая карта запрещено. Вот, ну, опять же, были слухи, я лично не ездил, что выпускали или там еще что-то временно там, поэтому, согласно закона, все должно быть. Вот, с, вместе с этим граждане Украины сегодня могут пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии, Молдавии на собственных автомобилях без этих полисов. Вот, ну, Эту информацию, я же говорю, можете перепроверять. После пересечения границы украинцам следует э, все-таки приобретать его в стране пребывания. Вот. Некоторые страны даже предлагают бесплатно вот, или берут на себя эти расходы. Поэтому имейте в виду, что рано или поздно это коснется. Ну, если пропустят, допустим, без карты, то там можете... Ну, наверное, цена может быть другая, вот. Что касается распознавательного знака Украины как международное требование безвизового пересечения границы Украины. Это тоже предусмотрено Конвенция о дорожном движении соответствует части 1 статьи 37 и приложение 3, в которой этот, собственно, знак расписан, как он, как он выглядит. Вот. Он состоит из трех. Одной из или трех э, заглавных букв латинского алфавита. И вот э, что касается международных требований регистрации транспортного средства в случае безвизового пересечения э, границы Украины. Свидетельство о регистрации тран... техпаспорт. Свидетельство о регистрации транспортного средства должно э, иметь инфор... всю необходимую информацию в соответствии международным нормам. При этом норм, между, э, при этом личная информация может, э, вернее, должна даже дублироваться латиницей, а именно в нем должно быть указано порядковый номер, регистрационный номер, год выпуска автомобиля, э, фамилия имя, отчество, место проживания собственника технического паспорта, э, название марки и модели автомобиля, завода. и э, производителя транспортного средства, порядковый номер шасси, разрешенная максимальная масса для этих, не масса, а, ну в общем груз допустимый, это для транспортных, транспортных средств грузовых и дата окончания, время действия свидетельства, если она ограничена. Вот. То есть, опять же, обратите внимание, что это уже нового образца, пластиковые эти документы. Поэтому имейте в виду, что если свидетельство о регистрации какого-то старого образца не содержит этих реквизитов, могут возникнуть проблемы. Вот. В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 7 сентября 2017 года номер 1388 порядка государственной регистрации, переистрассии, снятия с учета автомобилей, автобусов и других самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок, моделей, прицепов и полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов. Это вот постановление, которое это регулирует. В нем предусмотрены пункты 50 Тире 55, что поездки за границу допускаются транспортными средствами, на которые выданы регистрационные документы в соответствии с конвенцией о дорожном движении и номерные знаки, сериям, которым присвоены буквы латинского алфавита. Что нужно знать, если вы пересекаете автомобиль на чужом авто? Часто спрашивают, нужна ли доверенность. Вот сразу вам скажу, что доверенность не нужна. Но есть вот такие вот нюансы. Читаем. Опять же, в этом постановлении все написано. Номер 1388. Если вы едете на чужом автомобиле, в поездке за границу допускаются транспортные средства, на которые, в соответствии Конвенции о дорожном движении, выдано свидетельство о регистрации и номерные знаки, сериям которым присвоены буквы латинского алфавита. Второе. Собственник транспортного средства может передавать этот транспортный транспортное средство в пользование другому лицу, если такое лицо имеет удостоверение водителя на право транспор управления транспортным средством в соответствующей категории и передав, просто передав ему свидетельство о регистрации. То есть никакой доверенности не нужна. Почему? Потому что есть конвенция о дорожном движении. Почему у нас отменили доверенность внутри страны? Потому что привели свое законодательство в соответствии с этой конвенцией. Поэтому доверенность не нужна. Вот не нужны эти, не нужны эти расходы. Многие спрашивают, зачем. Они? Некоторые нотариусы говорят, надо. Почему? Потому что нотариус делает доверенность не бесплатно. Вот. А я вам говорю, не надо, потому что конвенция о дорожном движении говорит прямо, не надо. Вот. И естественно наше законодательство национальное было приведено в соответствии с этой конвенцией и упразднили эту форму, да, необходимость иметь наличие ну, вот этой доверенности. Что касается свидетельства о регистрации транспортного средства, есть такой вот лайфхак, или как вот может быть кто-то не знал. Те, кто занимается автомобилем, может знать. На основании заявления собственника транспортного средства, лицу, которое осуществляет поездку за границу, выдается по его желанию, опять же, это не обязательно, э свидетельство арестрации на его имя, свидетельство арестрации, выданное на имя собственника транспортного средства, сохраняется в соответствующем сервисном центре Министерства внутренних дел. То есть вы можете выдать человеку, который едет за границу, не свое свидетельство оригинал, а выдать конкретное свидетельство новое, то есть вам выдадут в министерстве в сервисном центре, Министерства внутренних дел еще одно свидетельство на того человека, который будет ехать за границу, и оно будет выдано на период поездки за границу. Свидетельство, это свидетельство, подлежит возврату. В течение 10 дней после того, как этот человек вернется. Например, кому-то вы даете машину и можете пойти в сервисный центр и выдать, попросить, чтобы выдали вам вот это еще свидетельство на его имя, регистрации. У вас оригиналы свои, вашего свидетельства заберут, будет они храниться в сервисном центре. Когда этот вернется, ваш товарищ за границей, он отдаст вот это, ну, назовем его временное свидетельство. И вам выдадут ваше постоянное свидетельство на руки. Вот, Ну и опять же, если, вы, если человек едет на чужом автомобиле, то ему надо, опять же, распознавательный знак Украины, вот, договор, обязательно страхование, зеленая карта. Да? Ну и что еще? Проверять нужно наличие запрета или временно запрета на снятие с учета транспортных средств. Потому что такие транспортные средства для выезда за границу не допускаются. То есть если на него ну, на, на, наложен арест, да, грубо говоря, на автомобиль, то на таком автомобиле выехать не получится. Это тоже важно надо им знать. Почему? Пограничники на, в пунктах пропуска будут это проверять. Вот. На транспортные средства, собственники которых выезжают на, за границу на постоянное место проживания и на транспортные средства, которые возятся, вывозятся за границу в связи с их отчуждением, выдаются свидетельства о регистрации и номерные знаки установленного образца сроком на два месяца. Такие транспортные средства снимаются с учета. То есть, э, такие вот ну, номерные знаки, они там красного цвета, это они называются там для разовых поездок. Вот. То есть, э, вы, если вы выезжаете куда-то на постоянное место жительства, не вот сейчас на время военного положения, для того, чтобы там пересидеть, да, а если вы уже точно решили выехать, и вы там эту машину будете продавать за границей, то вам тут надо снять с и получить вот эти вот номера. Вот. Что еще возможно, такое, что ежегодная проверка соответствии конструкции и технического состояния транспортных средств, которые выполняют международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии требований резолюции Европейской конвенции министра транспорта, а также выдача сертификатов. Соответствие и международных сертификатов техничного осмотра транспортных средств проводятся в соответствии с законодательству. То есть, если у вас транспортное средство, которое подлежит техническому осмотру, естественно, у вас должен быть этот технический осмотр пройден. Вот. Ну, опять же, это не частные транспортные средства, а для грузов, для перевозки пассажиров, которые делают международные перевозки. Вот. Относительно требований международных требований государственным номерным знаком. На каждом автомобиле, который выезжает за границу, должен быть присутствовать знак той страны, в которой он зарегистрирован. Это опять же в постановлении Кабинета Министров номер 1306 от 10 октября 2001 года о правилах дорожного движения. Пункт 30.03 распознавательный знак украины это эллипс белого цвета с черной каймой нанесенный в середине латинскими буквами юа об этом я уже говорил вот каким нормативно-правовым актом внутренним он предусмотрен и размеры его должны быть 175 и 115 миллиметров размещается сзади на транспортных средствах которые пребывают в международном движении. То есть сзади, слева или справа, где хотите, на стекле ветровом. Вот. И что еще? Ну, про номерные знаки, которые действуют исключительно на территории Украины, это индивидуальные номерные знаки. Они выдаются в соответствии с пунктом 3 наказа, приказа Министерства внутренних дел Украины номер 174 от 11 марта 2016 года об утверждении порядка э, заказа, выдачи и учета номерных знаков транспортных средств, которые изготовляются на индивидуальный, заказ, э, на индивидуальный заказ их собственников они только на территории Украины поэтому снимаем их, ставим правильные, скажем так, номерные знаки которые имеют... Э, цифровые и, лати, и лати, латинские буквы цифры и латинские буквы для выезда за границу что касается э, номерных знаков которые э, соответствуют требованиям конвенции о дорожном движении э, ну нужно выезжать на государственных номерных знаках Все, я уже эту тему полностью раскрыл, еще и повторил так, что касается пересечения границы транспортными средствами, которые не признают на, страны, которые не признают национальные удостоверения водителя. Если вы хотите поехать в такую страну, которая не признает украинские национальные права, то необходимо будет дополнительно изготовить международные водительские Удостоверение. Международное удостоверение водителя выдается на основании национального удостоверения водителя в территориальных центрах, ну, в сервисных центрах Министерства внутренних дел. Для получения обмена ну, вы можете или дополнительно взять, или обменять э, те, которые уже ранее выданы. Международное удостоверение водителя необходимо обратиться в удобное место. За местом расположения территориального сервисного центра и предоставить оригинал удостоверения водителя администратору на месте и его копию, паспорт гражданина Украины или ID-карточки вот, вместе с выпиской. Вот это место проживания вашего, паспорт гражданина Украины для выезда за границу для того, чтобы они могли правильно переписать. Ваше имя и фамилию с оттуда с латинскими буквами. Вот для этого дается этот документ. Фотокарточка 3 на 5 на 4,5 сантиметра. На матовая поверхность фотобумаги. И платежную квитанцию, которая удостоверяет оплату административной услуги. Сколько стоит, сейчас сразу не скажу. Надо смотреть. Вот, ну, я думаю, что в порядках там до 600 гривен, наверное национальное удостоверение водителя на основании которого будет выдано международная не изымается выдается международное удостоверение это без каких-то дополнительных экзаменов вот. и выступает в роли дополнительного документа действует только в случаях вместе ну, вы подаете вот. или допустим если вы выехали там только можете международное в соответствии с перечнем стран, на территории которых можно управлять транспортным средством только при наличии международного удостоверения водителя. Можно ознакомиться на, этом, на сайте сервисного центра Министерства внутренних дел. Ссылку на сайт сервисного центра Министерства внутренних дел я отправлю вот сюда в описании к видео. Поэтому видео получилось, как я говорил. Достаточно объемно, но все вопросы, которые могут возникать, я в нем рассказал. Вот. Документы, нормативно-правовые акты, я тоже ссылки на них оставлю, на которые я вот тут смотрел, для того, чтобы вам зачитывать э, с переводом текста. Вы можете перечитать какие-то нюансы для себя. Сохраняйте это видео, ставьте лайк, делитесь. Если какая-то нужна будет персональная консультация, правовая вам помощь, вы всегда можете ко мне обратиться в личном сообщении или позвонить по телефонам, по контактам, которые я указываю в описании. такая консультация будет платная. Если вы хотите какой-то бесплатный совет или получить ответ на ваш вопрос, в принципе, я не, ну, не буду как-то ущемлять его, то отвечу полностью. И со ссылкой на законодательство, если это будет необходимо, в комментариях могу тоже отвечать. Поэтому пишите свои вопросы. Или если хотите, чтобы информация была закрыта, то обращайтесь персонально. Всего доброго. Спасибо за подписку.